Команда КВН без названия, школа номер 41. Здравствуйте, с вами команда КВН без названия, и мы начинаем. Так, стоп, скоро же день мам, кто что подарит? А мы уже подарили материнский компьютер. Это, в общем, сцена, она такая большая, сейчас я тут выступаю. Вот это моя команда, но они все глупенькие, так что не смотрите на них. Ну у тебя же нет, у тебя же камера выключена. Я, вы тоже команда не очень, я же молчу. И вообще, вы что-нибудь приготовили или нет? Да, приготовили. Рубрика пословиц на новый лад. Встречаем по дизайну, провожаем по контенту. Друзей познают в Инстаграме. Сделал дело, сделаю еще и выложу в историю. Один в поле, не Соболев? Первая водка всегда, Кома. Лучше iPhone 5S в руках, чем iPhone 10 в магазине. Ну ладно, а мы поехали! Я очень опасная девочка, поэтому езжу в машине без детского креста. Ну да ладно, а теперь представьте, случай на перемене. Ром, а может мне так, чтобы получилось покрасивее? А чтоб с и такие фильтры появились. <мес> <мес> Моя старшая сестра говорит, что я кадык, потому что я ей все время мешаюсь. Ну да ладно, а теперь представьте случай перед Новым годом. Ром, иди картошку почисти. Подождите, мам, но я не хочу. Как мандарины чистить, ты сразу бегом. Мой брат говорит, неважно, кто ты, шпана или черт, главное, чтобы сердце было доброе. А теперь... В наше время айфонов, гаджетов, интернета случается и такое. А теперь представьте случай в первом классе. Так, дети, убираем все свои планшеты телефона, не без разницы. Нам нужно проходить букву «А». Ага. ага, сейчас. Хорошо, раз вы так не понимаете, буду разговаривать на вашем языке. Открываем приложение «Русский алфавит». <связанная музыка> <связанная музыка> Я очень добрая девочка, под, потому что из... Улицы домой я принесла котенка, щеночка и бомжа. <реклама> ну да ладно. А теперь представьте, случай дома. Уроки сделала? Нет. А что спишь? Меньше знаешь, крепче спишь. <реклама> а теперь представьте, мама решила спросить у своего ребенка, кем он хочет стать. Полина, кем ты хочешь стать? Тигром или мышкой? Мышкой. Почему? Потому что наша учительница боится только мышей. <реклама> <реклама> Ребят, ребята, я кажется поняла, чем отличается наша лига от других. Тем, что победители идут в кафе, а мы домой, да еще и с родителями. Спасибо за внимание, с вами была команда КВ без названия. <реклама>